Ищадья. ненавижу все эти комиксы у них глаза не получаются вероятно еще да, по нашим подсчетам ему лет 60 но он стареет не так как мы в замедленном темпе <звы> Будешь хорошо работать, и, и заведешь много друзей. Я стану знаменитым мороженщиком, таким же гением, как мой папа. Рецепт счастья доступен каждому. Это правда, папа? Да, сынок. Это правда. Но это не... Ладно, сейчас я погадаю. Новый купальник! Что? Это такой сайт, на котором бросишь у людей денег, и если они считают, что причина хорошая. Изменилась? Нет, молчи. Так, новая прическа, да? Ты использовала вихрочубчик, да? Ужасный! Ха -ха. Вы в это верите? Разве я похож на ужасного? Почему бы им было не назвать меня прекрасным снежным? Мне твои истории просто доебали уже. Я уже не могу их слушать. Одна история охуительнее.